Всем привет! Сегодня поговорим о герметизации фессур. Что же это за такая хитрая процедура? Герметизация фессур делается для защиты постоянных зубов от корреса. А первые постоянные зубки у детей появляются в 5-6 лет. Они вырастают позади молочных зубов, ничего при этом не выпадают. И очень часто мамы этот процесс упускают, очень часто на приемах удивляются, что у ребенка появляются постоянные зубы. Самые слабые места у вновь прорезавшегося постоянного зуба это фиссуры, другими словами, борозки. Именно борозки слабо минерализованные, именно туда забивается пища, там поселяются бактерии. И очень высокий риск развития кариеса именно в этих местах. Поэтому что делаем мы? Мы эти места чистим, обрабатываем, заливаем таким жидко-текучим материалом, это и есть герметик. Он э, отсвечивается лампочкой, материал твердеет, выглядит на зубе в виде белых полосочек чаще всего. Э, под этим герметиком. Зубик созревает, то есть борозда созревает, герметик представляет из себя изоляцию, то есть не попадают туда бактерии, не попадают остатки пищи. И за год приблизительно герметик свою работу делает. Созревает борозда, герметик может далее сходить, но чаще всего на зубах они продолжают оставаться, мы их специально не снимаем. Процедура классная, я своим детям сделала. На 90% снижается риск возникновения кариеса. Делать желательно в первый год после прорезывания. А лучше, чем раньше, тем лучше. Поэтому если мы ходим к стоматологу каждые 4 месяца, мы этот момент не пропустим. Поэтому если вашему ребенку 5-6 лет, если вы замечаете позади жевательных молочных какие-то бугорки, что-то набухать, что-то там прорезывается, но ну, это повод сходить к стоматологу, Детскому мы отследим, когда вам пора делать герметики. Очень рекомендую. И в принципе они делаются на все зубы постоянные, в которых есть борозды. На пятерки, на семерки. Но это уже более поздняя история. А изначально возраст 5-6 лет, напоминаю. Приходите.